Рад всех приветствовать. Сегодня хотел записать краткое видео по роботу-помощнику Delta Hedger Pro. Вышло некоторое обновление, сейчас я про них расскажу. Был оптимизирован код в связи с тем, что сейчас очень низкая лик ликвидность на опционных позициях, на опционах, и поэтому решил вот записать дополнительные видео и потребовалась некая оптимизация алгоритма робота. Вообще, для чего данный робот предназначен? Робот позволяет, по специальным алгоритмам набрать опционную позицию оптимальным способом, то есть с минимальными потерями, без с минимальным проскальзыванием. Робот позволяет автоматически рассчитывать все греки для опционного портфеля и позволяет графически быстро тут же оптимизировать, посмотреть графически проанализировать ваш портфель или смоделировать какой-то другой портфель с учетом волатильности, с учетом как будет вести себя портфель за несколько дней до экспирации. И специальная отдельная тема, робот позволяет проводить несимметричный и направленный дельта хедж. То есть дельта нейтральное хеджирование вашей позиции и на этом зарабатывать дополнительные бонусы. И для кого-то это, кого это может быть и основной стратегией работы при помощи дельта нейтрального хеджирования зарабатывать на опционах. И все параметры вы можете онлайн менять. Давайте непосредственно в терминале Quick откроем и посмотрим как все это выглядит. Ну, сразу скажу, что те, кто уже приобретал данного робота, они могут по прежним ссылкам просто зайти и скачать себе обновления и получить эти обновления все бесплатно. А для чего нужно вообще вот этот робот? Почему нельзя взять и купить по рынку? Давайте просто вот возьмем калькулятор и посчитаем, а какая же, какой же спред у нас. Вот возьмем вот сейчас самый ликвидный центральный страйк. Это у нас рубль-доллар. У нас очень много различных опционов. Но реально у нас сейчас торговать можно два опциона. Это рубль-доллар и только на индекс РТС. Фьючерс на индекс РТС. Только по ним, по двум инструментам, по сути, возможно, реальная торговля. А давайте посмотрим. Вот спред у нас смотрим. 3.478. 3.478. Отсюда вычитаем. 3, 353 3.353. Вот получается у нас спред. И делим, ну, 3,355. 3,355, допустим. И получаем, умножаем, получаем 3,5%. Если умножим на 100, как раз у нас получится 3,5%, 3,7% это спред. Это самый а, ликвидный инструмент. Если мы возьмем, ну, страйк соседний, или вот даже возьмем, вот, допустим, страйк 65500, и, соответственно, здесь посчитаем, есть здесь получится вот уже здесь а, где-то, а, смотрите, 50, где-то около 400, то есть это уже, давайте здесь вот сотрем, 400 приблизительно делим на 3, 0,50, и здесь уже у нас получает 13%. То есть вот чуть-чуть мы в сторону отходим, и у нас уже спред 13%. Купить по рынку и потерять 13% – ну, это, конечно, нереально. Это расточительство. А при помощи торгового робота все это сделать попроще. Ну вот график вы видите. График вот такой вот он. Иногда появляются сделки. Вот за сегодняшний день на центральном страйке всего, как видите, раз, два, три сделки прошло. И объемы, конечно, мизерные. Для того, чтобы адекватно здесь работать, вот как раз нужен торговый робот DeltaHedger Pro. Он запускается. Вот его табличка выглядит следующим образом. Небольшая таблица где у нас есть а, наша база, вот рубль-доллар, фьючерс. И, соответственно, вот сейчас два опциона у нас добавлено здесь. Если мы добавим еще один опцион, давайте вот сейчас еще какой-нибудь а, опцион а, выберем. Вот его добавляю, сохраняю параметры, и этот опцион появится, вот сейчас третий опцион здесь появится в табличке после того, как параметры применятся. Ну, параметры где-то раз 5 секунд а, сохраняются. Да, вот вы видите, появился третий инструмент. Вот теперь а, три инструмента здесь. Три, а, соответственно, опциона и один фьючерс. Базовый актив. Теперь, как работать? Очень просто. Если мы хотим здесь набрать, то наша задача а, набирать лимитированными заявками. Вот мы сейчас поставим, а, например, три контракта мы хотим набрать, но по одному лот выставлять. Заявку в вглубь стакана. Минус один ставим. Нажимаем набор. И сейчас, как параметры применяются, сразу робот начнет свою работу. Начнет выставляться в вглубь стакана. Вот заявка у нас появилась. И он будет набирать по оптимальной позиции. Если кто-то перед ним выставляется, он будет выставляться перед ним. Можно небольшие лоты. Вот здесь, например, задать отклонение для перестановки. То есть, как часто он будет переставляться. Можно задать игнорировать маленький лот. Например, вот давайте, если у нас крупную позицию мы набираем, к примеру, можно и игнорирует, например, все лоты. Там... До 3. Все лот, который э, меньше трех, будет игнорироваться. И вот все. Нашел ближайший лот, который больше 5, то есть 5, и выставился за ним. Можно выставиться перед ним. Наоборот, вперед вставать. И тогда он будет выставляться не за, а перед этим лотом. Вот. Параметр сейчас применится, он будет стоять перед ним. Вот он выставился перед этой заявкой. Соответственно, если мы. Давайте уберем игнорировать лот, и мы сейчас окажемся. И сейчас мы окажемся лучшим стаканом. стакане. И вот обратите внимание, мы стали лучшим в стакане. И есть такая вот здесь, очень часто происходит такое, что передо мной снова начинают выставляться. То есть вот смотрите, я выставляюсь по какой цене и передо мной выставляются. Я тогда снова передвигаюсь выше и они меня фактически загоняют все выше и выше, ближе к коферу. То есть, выставляясь передо мной. Вот 339, видите, передо мной. А что для этого нужно сделать? А для этого нужно взять и ограничить стренд, спред в стакане, например, не менее там, 300 или 200. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот как раз вот таких манипуляций не было. Мы задаем определенную позицию. Я точно знаю, что я ближе, чем офер на 300 шагов не куплю. Вы, соответственно, можете сразу прикинуть, какой здесь был спред до того, как вы начали входить в позицию. Какой спред был там в тот момент, когда вы начинаете набирать позицию. И здесь вот можно ограничить 300 или, ну, ограничить 200. То есть вас, вас, может быть, перед вами начнут выставляться, начнут манипулировать, но вы точно знаете, что вот этот спред робот будет точно выдерживать и ближе, чем на 200 коферу он не придвинется. То есть, когда вам нужно, к примеру, набрать, ну, может быть, один, два, три опциона купить, в принципе, ручная торговля, она возможна, но если вы хотите набрать какую-то позицию, например, там, из трех, там, четырех, давайте коды подгрузим с биржи, нескольких опционов, там, стредл, какой-нибудь там, кондор, то вам, конечно, вот постоянно это вот стоять в стакане все время контролировать эти позиции, и это достаточно сложно. Все, мы сейчас все заявки сняли, набор прекратили. То есть вот и для этого торговый робот данный может вам помочь на текущем рынке и это очень удобно. Ну и плюс вы можете здесь любой набрать, любые там оп опционы здесь выбрать и смоделировать какой-то свой портфель. Да, там выберем там разные можно даты экспирации выбирать, там различные страйки, так, типы опционов и добавлять их сюда в портфель и строить по ним, соответственно, некие графики графики, плюс вы можете моделировать изменения дельты, например, что будет при увеличении волатильности. О, видите, у вас э, доходность меняется в вашего портфеля и можете посмотреть там за 10 дней до экспирации, например, что будет с вашим опционным портфелем. То есть, вот это вот такой простейшая модуляция, очень удобно, э, плюс вы получаете соответственно бессрочную лицензию на данную программу и сможете ей постоянно пользоваться и пользоваться всеми обновлениями, которые будут в процессе выходить. Вот на текущем низковолатильном рынке очень такое полезное решение, которое вы можете использовать на своих счетах для тех, кто работает с опционами. Спасибо за внимание.